Вот приходит к вам новичок, но человек, да, uh -huh. за помощью, и говорит, Александр, ты мне помоги. Вот. И, наверное, он надеется на какую-то что пилюлю, которую Александр там, да, э, посоветует, и он решит все свои проблемы, которые он накапливал за всю свою жизнь. Что вы говорите человеку, когда он приходит первый раз? Ну, начнем с того, что я не врач, я пилю не выписываю. Для того чтобы понять, что нужно делать с собой, этот человек сам прежде всего разбирается, что путь как к болезни, так и от нее, это путь самостоятельный. То, что случилось с человеком, мы воспринимаем почему-то болезни как Божью кару. Это не Божья кара, это знания, которые нам необходимы. Бог лечит знаниями, Бог лезть. Да. Если согласна. у нас появилась болезнь, нам нужно понять, почему она к нам пришла, по каким причинам. Это причины, которые мы долго-долго делали. Потому что не бывает такого, что ты шел-шел, вдруг у тебя бам, и печень отвалилась. Это надо долго кушать не то, пить что-то не то, и долго-долго ее мучить, чтобы с ней что-то случилось. То же самое с суставами. Проблема суставов, я сейчас, наверное, не буду оригинальным, если скажу, что ну, 99% это истощение жидкости межпозвоночной, межсуставной. Да. Причина ее в отсутствии воды, ну, правильной воды, причина ее в отсутствии это хондроитин глюкозамины. Если начинать давать воду и начинать давать хондроитин глюкозамины, то со временем это нач начинает уход от болезни. То есть начинается восстанавливаться эта жидкость, и у человека начинают эти проблемы проходить. Но прежде чем это дать, нужно почистить организм, потому что там, если уже среда закисленная, есть и грибки, и паразиты, соответственно, у нас есть методика. Методика очень простая, называется она «Концепция здоровья», и мы всегда ни, ни про какие пилюли не говорим, мы говорим про то, что нужно сделать для того, чтобы это восстановить. А это все пять вещей в комплексе. Вы их наверняка уже знаете. Скорее всего, ими пользуетесь, раз задаете вопросы мне. Да, да. Коротко, очень, как это выглядит. Это первая причина, как я уже сказал, отсутствие воды, значит, надо наладить водный режим. Второе, почиститься. Третье, напитать клетку. Угу. Четвертое, это защита. То есть у нас есть определенная антиоксидантная защита и противомагнитная, противомагнитная бурь, защита, которая нужно тоже соблюдать, потому что от, отсюда идет проблема тоже. И да. последнее это движение. Многие mm -hmm. люди говорят, мы сейчас начнем делать какие-то упражнения, у нас пройдет. Без вот этих вот, отними что-то одно, убери воду отсюда и не восстановится так, как мы хотим этого. Поэтому mm -hmm. люди, если вы говорите, у которых mm -hmm. что-то не получается, они что-то из этого игнорируют. Да. Если они не игнорируют, стопроцентный результат у человека восстанавливается. Если он не ушел за черту, конечно, если ему там уже что-то не отрезали. Mm -hmm. Но вот для того, чтобы не уйти за черту, существуют тренеры, мы, которые восстанавливаем, уводим от болезни в другую сторону. Я бы добавила, Александр, знаете, еще один, самый первый шаг – это психология. Человек должен хотеть, правда? <клышко> Сам он должен хотеть этого. Согласны тут, вы со мной? Тут не тут рост, и... Ни да. родственники, не мы, да? Чаще всего бывает, что родственники больше хотят, чем он сам. Бывает Это такое? То, с чего, то, с чего как mm -hmm. раз я и начинал. Что mm -hmm. человек, когда приходит ко мне, он уже прошел этот путь. Когда он там слушал родственника, или когда слушал врачей, или когда перекладывал свое э, отношение к своему здоровью на других людей. Если он прошел этот путь, тогда он приходит ко мне. Так просто он ко мне не приходит. Mm -hmm. Вот. А это психологически, это примерно, чтобы привести пример, это как алкоголик, который не признается в том, что он алкоголик. Да? Попробуйте да. его вылечить от, от алкоголизма. Я бы не взялся, никто бы не взялся. А если кто-то взялся, то потерял бы время. Поэтому, когда человек ко мне приходит, я понимаю, он должен признаться в том, uh -huh. что он алкоголик. Но в данном случае, что у него есть проблема, и что он ее создал сам. никто uh -huh. ее ему создал, а он сам ее создал. И желательно, чтобы рассказал, как он пришел к этой проблеме. Потому что тогда я не знаю, что убирать. Что uh -huh. ты делал? И он говорит, что вот это вот я делал, это, это, это. И переходим к тому, что оказывается, он чего-то из вот этих пяти вещей не доделывал. Либо недостаточно воды пил, либо не разобрался с этим. Либо с питанием игрался. То есть покупал то, что в магазине продается, какие-то там yeah. фабрикаты, концентраты. То, что в принципе едой не является, но едой называется. Что okay. мы делаем? Мы... Мы убираем то, что он покупал оттуда и заменяем на то, что он покупает теперь. То есть это не, до, не дополнительные деньги, как люди многие считают. Это ты просто перестаешь покупать плохое, начинаешь покупать хорошее, начинаешь уходить от этой проблемы в другую сторону, возвращаться к своему здоровью. Вот этим а самое, Да. А самое интересное, что это даже дешевле финансово выходит. Ну, в итоге в принципе да. Если мы говорим о том, что дешевизна, это всегда, ну как дешевле, здоровье, какими критериями можно изменить здоровье? Понятно, что это дороже, потому что ты в итоге получаешь здоровье. Да. Это для тебя получается угу. намного лучше, чем ты будешь тратить время и деньги на лекарства и на лечение. То, что делал я в свое время, я же тоже не пришел к этому, взял и вот мне с детства рассказали. Никому с детства этого не рассказывают. Угу. Нам с детства рассказывают, что есть врачи, есть прививки, и вот мы так и себе и думаем. Хотя вот ну, мы сегодня уже при помощи интернета можем узнать, что есть люди, которые не используют прививки и не пользуются услугами врачей. Можем же узнать, правильно? Да, да, да. А раз мы можем узнать, значит мы можем с этим разобраться. Это же опять же от кого зависит. От врача? Да. Врач скажет, что надо пить таблетки. Да. Или от человека, который должен сам разобраться с этим. Так вот, именно Тем более, это же не высшая математика, это наша физиология. То, что я сказал что-то сложное, мы не понимаем, что от воды зависит, наше здоровье будет напрямую, mm -hmm. потому что мы состоим на 70% из воды. Какая это вода, какого качества, как она на нас влияет, будет зависеть от того, какую мы воду употребляем внутрь. Мы же ее как не от дождя питаемся, а пьем откуда -то. Надо mm -hmm. разбираться или нет. Если человек хочет разбираться, он приходит. Тогда мы с ним говорим на эту тему. Тогда он понимает, что надо. Чаще всего ко мне приходят люди, которые это уже понимают. Им объяснять это не надо. Мне был у вас очень интересный результат. Я всем показываю как пример. Как пожилой мужчина настолько хотел жить по-другому. И ушел от инсулина, сахарный диабет. Это вообще результат ищем. Потому что он Это, хотел. Таких результатов много, но суть того, я вам расскажу предысторию этого мужчины. Mm -hmm. Мужчина, чтобы вы понимали, вот этот большой, огромный дядя, да, он, был, да. он работал, как называется, у президента охраны, об охране президента. Да. Какой-то там страны, ну, я не буду уже оглашать, какой. Суть в том, что он спортсмен, он всю жизнь занимался спортом. И когда ему поставили диагноз сахарный диабет, естественно, он начал искать пути, как от этого уйти. Потому что ему сказали, начали, прописали инсулин, он вынужден был колоть этот инсулин. И он как попал на меня, видимо, попал на какой-то из моих видеороликов, и спрашивает, говорит, вот у вас там есть, что можно уйти от инсулина. Он говорит, можно. То есть ты меня уведешь. Мы ну, на ты сразу перешли, потому что спортсмены всегда... Вдруг ну. с другом разговаривает так. Он говорит, ты меня уведешь, я говорю, я нет. Он говорит, ну вот если я буду делать то, что ты говоришь, у меня будет результат. Я говорю, ну давай посмотрим, я не знаю. Он uh -huh. говорит, ну как? Вот ты, говорит, вот ты мне говоришь, что надо делать, а, а сам не знаешь, будет ре или результат. Я говорю, я тебе не говорю, что надо делать, а ты себе должен сказать, что тебе надо делать. Uh -huh. У тебя уже есть действия. Ты знаешь, куда они тебя ведут. Хочешь, иди по ним. Он uh -huh. говорит, вот это мне не нравится. Я говорю: так а что тебе нравится? Он говорит, мне надо что-то другое. Я говорю, я тебе сказал, что другое можно делать. Он говорит, ну я боюсь, что у меня не получится. Я говорю, пока ты боишься, ты не знаешь. Пока ты не делаешь первый шаг. Я говорю, давай договоримся так. У нас есть определенная методика. Она действенная. Мы делаем три шага. Три месяца. Первый месяц детоксикация, второй месяц очищение, третий месяц восстановления. А вот после этого мы будем смотреть результаты. По деньгам это тебе обойдется в 150 евро в месяц. Готов пройти эти три шага, чтобы увидеть результат? Он говорит, знаешь, Саша, ты говорит, единственный, который мне ничего не обещаешь. Пожалуй, я пойду с тобой. <laughs> я говорю, все. Он сам захотел это сделать. И он <говорит> сам понимал, что три шага. Я говорю, только три шага тебе надо будет пройти. Если на половине... Ты тренировался когда-то? Он говорит, ну, всю жизнь. Я говорю, если ты на половине тренировки остановился, ты добьешься результата? Нет. Я говорю, так и здесь. И поскольку он спортсмен, мне с ним легко было <говорит> разговаривать. Он взял на себя эту обязанность. Не я за него, он. И через два месяца, не через три, а через два после очистки, он мне даже не сказал, он отказался от инсулина. Причем он отказался как? Я ему говорю, смотри, через три месяца будем отказываться, только э, с постоянным измерением. Он говорит, да, я это буду мерить. Uh -huh. Чтобы не было такого, что ты отказался, у тебя там прыгает сахар. После очистки он отказался от инсулина. И вот то видео, которое вы видели, мы записали через три месяца. Он мне признался, что я уже месяц не колю. Но в принципе... Он говорит, у меня сахар нормальный, у меня все нормально, я постоянно хожу в этот центр, мне делают э, анализы, и они говорят, ну вы, наверное, э, Фридрих, э, э, это, заботитесь о питании, вы, наверное, бегаете, вы, наверное, это делаете, вы, наверное, инсулин колите, поэтому у вас такие результаты. Он uh -huh. говорит, да, да, все это делаю, потому что мы сразу с ним оговорили, ни, ни в коем случае врачам пока ничего говорить не надо. Потом в да, это да. время, ты можешь им признаться. Потому что если сразу скажешь, что ты не кормишь инсулина, они тебя свои авторитетом заставят это делать. Да, да, да. Согласна. Да, поэтому смотри, обязательно проверяйся. Как только отклонение, начинай колоть. То есть uh -huh. если будут какие-то проблемы. Если проблемы с какими-то органами. Суть же не в том, что он ушел от инсулина. Это побочный эффект. Суть uh -huh. в том, что у него э, все анализы по восстановлению органов, поджелудочной железы, по печени, по, по всем органам, у которых были проблемы, они восстановились, у него нету проблем, понимаете? Когда начинает колоть инсулин, начинает поджелудочно атрофироваться, потому что ему uh -huh. надо свой инсулин. А за этим ведется все, все остальные проблемы. И поэтому потом ты начинаешь для поджелудочной поддержания пить лекарства, для печени, для каких-то, потом ноги на отнимаются, для ног, потому что то болит, обезболиваешься, и у тебя 20 таблеток в итоге. Uh -huh. Так вот до сих пор не пьет никаких таблеток, потому что они ему не нужны. Вот в чем причина. Потому что можно колоть инсулин, ты тоже будешь как, как бы здоров с инсулином. Но остальные органы будут сыпаться постепенно. Да, вот. да, да. И это путь, опять же, это путь, который человек сам идет, сам проходит. И, он, и его никто не остановит. Более того, если бы я сегодня говорил с людьми, которые колят инсулин, они бы мне доказывали, что такого невозможно. А мне зачем это слушать? Я говорю, доказывайте себе. Мне, я Вот угу. если люди, которые это сделали, хотите, поговорить с ними. Не хотите, не разговаривайте, это же ваша жизнь. Да. Поэтому я не пытаюсь людям объяснить, что им надо. Психологически то, что вы говорите, это изначально люди, которые уже увидели результаты других, и они начинают искать, как это сделать для себя. Они начинают советоваться с теми людьми, которые это сделали. Вот, собственно, весь путь, который, что касается мозгов, как их включить. Каждый человек сам, я не включаю. Да, вот именно. Я тоже была в поисках, также. Я же была лежачая. И нашла пошаговую ту же самую концепцию здоровья, и люди просто, знаете, что забывают? Что наш организм восстанавливается. Вот это мы уже изучали э, биология, да, в котором там классе? С девятый, восьмой или там в школе средний, да? да. И это да, просто да. забываем, что восстанавливается. Они забывают это все. А, ну вот, без операции я тоже обошлась. Работает, очень хотела. Психология сработала. Вот. И Правильно я вас понимаю, что мы должны подчеркнуть людям, что именно вот эти пять шагов, как пять пальцев, только то будет работать. Если что-то мы не доделываем, будьте внимательны, люди, не сработает. Можем подытожить? Александр? Конечно, давайте просто попробуем. Давайте попробуем убрать что-то из этого. Давайте попробуем mm -hmm. убрать из этого воду. Мы угу. будем чиститься. Без воды удастся почиститься нормально? Нет. Мы будем питаться все нормально. Без, без воды усвоится какое-то питание? Конечно, нет. Мы не, не будем использовать защиту. Вот сегодня электро, этот электромагнитный смог, сегодня информационный смог, электронные волны. То, что у вас у каждого есть. Телевизор, микроволновка, я не знаю, что тут дома. От этого может защититься без защиты? Нет. Конечно, нет. Если мы уберем движение, ну, или будем двигаться хорошо, что бы мы отсюда не убрали, мы всегда будем проигрывать. Поэтому убери очистку с тем питанием, которое мы сегодня очистим, принимаем, ну, то есть покупаем под названием тем, которое мы знаем. Сегодня очень много суррогатов и очень много добавок, каких-то каких концентратов, которых мы даже мы проследить не можем, потому что наука идет вперед. А люди, которые продают нам эти, эту еду, они все делают для того, чтобы она была привлекательной и красивой, и мы покупаем ее. Думаю, что это, вот как я сейчас в Испании, допустим, живу, приди на базар, там все фрукты, овощи. Но если ты что-то купишь, ты посмотришь, что это, вот они выглядят яблоки, как сегодня, ну вот этого года, а они уже, может, год или два хранятся. Как может яблоко так храниться? Естественно, используют какие-то химикаты, используют какие-то технологии, которых мы многие не знают. Поэтому люди даже, которые вегетарианцы, говорят, я вегетарианец, мне, в принципе, этого ничего не надо. А где вы берете эту а еду? С деревья срываете? Вы же покупаете mm -hmm. так же самое в магазине. Ну, продвинутые вегетарианцы уже знают, какой, как выбирать, но, в принципе, большинство людей, и разб... я в этом не разбираюсь, на самом деле. Да. Поэтому я использую вот эти вот пять вещей. То есть да. я пью воду, я пью коралловую воду. Сегодня есть солнечная, есть пограничная, есть много улучшителей качества воды, которые по цене дешевле, чем в магазине покупать, а по качеству в разы лучше. Да. Я чищусь. Очистка идет 14 дней. Я добавляю противопаразитарные травы, коллоидно-серебро противогрибковую очистку. Я очищусь один раз в полгода. И мне этого хватает, чтобы полгода я мог кушать сильно, не, не ограничивая себя в еде. В мои 60 это очень хорошо. Потому что мои все коллеги, мои друзья или одноклассники, они сегодня ну, половину уже могут, не могут есть сахар алкоголь же вообще никто не пьет я говорю что можно прожить но они не могут именно это есть многое они могут есть не могут позволить себе очень многих вещей а если съедят у них давление поднимается сахар поднимается и все вот я могу все это есть питание потому что я не кушаю грязи которая продается из магазина а это ага. есть у нас в нашем случае это что. Ну, вы знаете, у нас есть вредная пища и есть вечная пища. Вечная – это та, которая не портится в положенные сроки. Йогурты, молоко, которое не стоит в холодильнике, все вот это, то, что мясо, которое стоит по, по несколько месяцев – это вечная еда, ее нельзя брать. А вредная – это та, где добавлены красители, усилители вкуса и все прочее, химия, которая является вредной, которая вредит нашему организму. Вот это я убираю. Антиоксидантная защита обязательно. И движение каждое утро на море мы делаем гимнастику, потом идем купаться. Сейчас, правда, купаться нельзя, потому что а, карантин. Но вот через пару дней можно будет, будем купаться. Сейчас еще вода холодная. Вот пять вещей, да, вещей, которые всегда, каждый день на протяжении жизни имеет смысл делать для того, чтобы болезни не приходили. Как только да. исключаешь одно, начинают приходить болезни. Хочешь, исключай. Не хочешь, значит, надо пользоваться всеми пятью вместе, постоянно, каждый день. Вот вы уже ответили на вопрос, потому что часто бывает, да, спрашивают, а как долго мне надо будет это делать? Но вы уже ответили, всю оставшуюся жизнь, если хочешь быть здоров, активным. очистка это раз в полгода. Все остальное да. постоянно. М -м. Питаемся каждый день, значит, надо М -м. контролировать. Воду пьем каждый день, значит, надо контролировать. Антиоксидантная защита, у нас всегда влияет вот эти внешние факторы, значит, надо контролировать. Движение. Ну, давайте отложим движение и будем думать, что мы будем здоровы. Я смотрю, в моем возрасте люди, которые выходят, они ходят с тележками, с палочками. А если даже без палочки, то походка такая уже старческая. Я да. говорю, вот я с, с ребятами тут играл в футбол, а э, ну, им лет по 30-40. По и они задыхаются уже, не могут бегать. Хотя, в принципе, я говорю, каждое утро пробежку и на гимнастику. Да, да, хорошо, два пришли, остальные не пришли. Ну, кто их заставит? Это а Только они сами. Поэтому, Конечно. Если будут делать, будет здоровье. Не будут делать, будут притягивать эти проблемы, которые, в принципе, приходят к ним, потому что они их тянут Вот за канат. Берут и тянут, тянут к себе, тянут. И притягивают, естественно. Никто кроме них, никто кроме человека не делает ему плохо. Мир не задуман для того, чтобы мы жили плохо. Мир задуман для того, чтобы мы жили в счастье и в удовольствии. И, в принципе, для нас все есть для того, чтобы мы это делали. Знания есть, возможности есть. Только используй. Да, бери, бери, пользуйся, правда? Да. И все время я говорю человеку, что организм все будет делать для того, чтобы ты выжил бы. Помоги ему. Всегда он, организм, нам же э, звоночки да, посылает. И каждый может восстановиться. Правда, Александр? Каждый. Пока Только... не ушел за черту, он может восстановиться. И если бы вы меня спросили, какой бы совет я дал людям, которые mm -hmm. уже послушали эфир и думают, а что ж вы тут рассказываете, что же делать-то в конце концов, с чего начинать, mm -hmm. какой совет. Вот совет единственный, то, что сделал собой я. Первое, не врать себе. Mm -hmm. Выставить вот в зеркало перед зеркалом. Никто не нужен для этого. Стань перед зеркалом и назови те проблемы, которые есть у тебя. Uh -huh. Как я говорил вначале, алкоголизм, скажи, я алкоголь, признайся себе. Uh -huh. Потом найди тех людей, которые тоже это сделали, и вместе вы выйдете из этого, из этой проблемы. Я, у меня сегодня э, спина болит. Вот я встаю, у меня каждый день болит спина. Иногда у меня прихватывает так, что я иду к врачу. Признайся себе. Признайся uh -huh. себе, что я уже давно хожу к врачу. И что дальше мне грозит операция. Никакого другого результата у меня не будет. У меня будет операция рано или поздно, если я буду это игнорировать. У нас же как? Болит голова. Выпил таблетку и пошел на работу. А голова да. болит. Я говорил, Бог лечит знаниями. Надо знать, почему она болит. Надо делать что-то, чтобы понять, почему это к этому пришло. И что нужно делать, чтобы не болело. В данном случае, в нашем случае, начинай пить воду. Просто воду пей и смотри на результат. Стакан коралловой воды. Акаблы. Стакан боль не снимет, но если пить регулярно то, что я, по концепции мы даем достаточное количество воды, то головная боль 99% уйдет. А люди же что делают? Они годами пьют таблетки. Когда приходит болезнь и говорят, что вы у вас там уже неизлечимо, они говорят, а как же так? Это шаги, которые сам человек делает. Поэтому первый, первый совет. Не врать себе. Стать перед зеркалом и сказать, у меня эта проблема. Ее решить, кроме меня, никто не может. И не будет решать никто. Никому это не надо. И я единственный, который в этом заинтересован. Поэтому мне надо искать людей, которые эту проблему решили, и с ними связываться, и с ними разговаривать. Возможно, это будут глупые люди или какую-то ерунду мне посоветуют. Какая разница? Один глупый человек, второй глупый человек. На пятый или на десятый попадется человек, который действительно, ты по разговору поймешь, что он это да, решит. Да, да. И ты найдешь того, кто тебе нужен. С собой разобраться, не врать себе. Первый и единственный совет, который потом в итоге делает удивительные вещи с человеком. Потому что если мы ну, посмотрим все, что мы имеем в нашей жизни, мы имеем благодаря тому, что кто-то нам что-то рассказал. В школе ходили, нам да. учителя дали знания. Это не наше знание, мы их приобрели. Начали потом где-то работать, нам те, кто с нами работал, дали знания, как нам это правильно делать. Не, не в университете дали, а те, кто рядом с нами работал. Мы нашли кого-то, кто нам дал эти знания, они у нас есть. Все знания присутствуют, вокруг нас много людей. Эти знания наверняка у кого-то есть. Если мы захотим их получить, мы их получим. Первый шаг признаться себе, что у меня их нет, и я хочу их найти. Тогда вы найдете все. Я с вами согласна на 100%. Кто ищет все, тот -то всегда найдет. Самое главное – захотеть, признаться. Вот, вот сегодня уже могут обратиться к вам, и у вас эти знания есть, и вы ими да. уже пользуетесь. Вот первый шаг. Да, я уже пользуюсь 10 лет. И я... я энергичная, стройная. У меня позвоночник не болит, который хотели прооперировать. Но мне было ну... страшно. Когда ну, мне сказали... Есть уже к которым можно обратиться. Да. Спасибо, Александр. Было очень познавательно и интересно. Думаю, что люди поймут, что надо им делать. Это очень просто. Спасибо, что нашли время к нам присоединиться. Вот как видите, у вас. солнышко. Сейчас пойдем гулять и пойдем к морю купаться будем. А море теплое? Да, теплая, но купаться пока можно только ноги мочить. Ну, в нашем городе, а ну рядом в городе можно мочить ноги по шею, <laughs> поэтому может поедет туда. По-моему, Татьяна уже там по соседству у вас живет, да? Нет, это не она, это я у нее сейчас. А, и вы у нее. Она установила ага. интернет скоростной, а у меня такой слабенький. Я пришел сюда, чтобы провести прямой эфир. Поэтому немножко загвоздка получилась, потому что у нас ключа не было от одной двери ни у нее, ни у меня. Мы тут пытались как-то ну, нашли способ, да, как войти. Так спасибо, Тане, что выручила. Спасибо. Да. Спасибо, Таня, спасибо. Она там в комнате где-то. Вот. Спасибо, Александр. Я думаю, на будущее, может, когда-нибудь еще встретимся. Спасибо за ваше выделенное время. До встречи. Спасибо Вселенная. вам, что пригласили. Было приятно пообщаться. В жизни, если ты не отдаешь знания, они потом киснут у тебя внутри. Надо отдавать. Так что благодарю вас, что вы меня пригласили. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. До добра. свидания. До свидания. Спасибо.